Привычные кредиты и ипотеки для жителей нашей страны давно уже стали обычным делом, но по мусульманским законам жить под проценты – это большой грех. Служители ислама считают, что большинство предметов, ради которых люди берут кредит – автомобили, мебель, одежда – это предметы роскоши. А истинно верующий мусульманин должен уметь жить исключительно на те деньги, которые он сам зарабатывает. Над решением жилищной проблемы мусульман задумались и в Казанском университете. В Институте управления экономики и финансов КФУ состоялся круглый стол, посвященный проблемам поиска альтернативных моделей финансирования жилищной сферы, которая бы соответствовала исламским канонам. Сегодня эта проблема очень назрела в нашем обществе, и мы понимаем, что на фоне драматического роста цен на жилье и одновременно снижения платежеспособности населения, мусульманского сообщества в том числе, вопрос обеспечения жильем мусульман сегодня становится особо актуальны. Мероприятие направлено не только на постановку проблемы, но и на ее решение. Сегодня мы готовы предложить конкретные научно-практически проработанные модели реализации исламского финансирования в условиях Российской Федерации. В круглом столе приняли участие ведущие эксперты Татарстана в области права и экономики, исламского права, религиозные деятели, представители крупнейших застройщиков жилья. А по скайпу участники общались с экспертами с Казахстана, Голландии и Малайзии. В таком масштабе мероприятие проводится впервые. Сможем выработать наконец-то механизмы абсолютно дозволенного, богом дозволенного пути именно обретения того же жилья или той же недвижимости. Поэтому является крайне важным объединение усилий научно-экспертного и предпринимательского сообщества, а также мусульманского духовенства для решения проблемы в соответствии с нормами шариата и права Российской Федерации. Наиболее жизнеспособная форма приобретения жилья, по мнению экспертов, будет создана при поддержке крупного надежного застройщика. Рассмотрение проекта программы рассрочки на приобретение жилья, дозволенной мусульманам, пройдет ориентировочно в марте. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз.